Ну, сбивай они вот здесь. Сбивай вот здесь вот. Вот я стою в стойке, да, если вот наноси удар. То есть вот. то есть вот если у меня атака идет, и я стою на месте, то это уже средняя дистанция. То есть вот наноси левый прямой например, кулак. Ну, кулаком, да? И вот я сбиваю вот здесь вот, вот это чревато. Почему? Ты, ты пытаешься сделать подставку и сбить мой кулак. Знаешь, я. Раз ему кинул, он хлоп, два ему кинул, а третий раз я переведу кулак. Но если я двигаюсь и на его движение рву дистанцию, ну не то, что рву, а сохраняю, например, да, и к тому же э, двигаюсь не только назад, а например, по сторонам, ну это довольно-таки эффективное движение. То есть я руками, наоборот, контролирую дистанцию. Мои руки для него, например, они уже определенная преграда. Ну даже вот такой простой пример, смотри вот наноси левый прямой. Я а теперь наноси. О, видишь, он аж тормознулся, вот моя рука появилась тут, наносить левый прямой. Вот эти о том, что ты говоришь, там, э, человек двигался, вот делал сбивы рукой. Вот, вот такие вот движения, ты атакуешь меня одиночными там ударами, да? Давай. Вот это здесь, ну, Базара нет, вот все я его да. Вот там отработке это прекрасно. Здесь вот я в вот работал, да, да, да, да, да. Вот сюда пускаю, как бы, да. Ну все ситуативно. Знаешь? Это настолько в любом случае руки здесь вторичны, здесь первичное что? Снижение ног, там киевского, да? Ну конечно. Любая остановка на ногах, это все, считай, раз ты остановился, вот, наноси мне удар. Но ну, он пройдет меня просто. я... Остановился на ногах, все, надо, значит, группироваться. Это положение позволяет мне двигаться. Но хотя я и могу изгруппироваться, уже, оп, сближаться, да, в этой стойке в этой группировке. что Это хорошо наоборот. если я без удара пытаюсь сблизиться, да? Даже если с ударом. Сюда зашел, да? Ну а вот эти руки, выпрямленные руки, вот это в любом случае косяк особенно когда получается. Вот, вот давай я тебе кидаю руки, ты защищайся вот, по сторонам. Вот, вот сбиваю, вот сбиваю, да? А может, а вдруг не успеет, да? Знаешь, Он настолько в себе должен быть, уверен, да, он тут же воткнет меня. То есть, да, вытянуть, против себя такая, ну, почему нет. Обмануть, да? Дернуть и сюда выход. Здорово. Руки висят. Но опять все ситуативно. А если вот такой боксер появится, ты по сторонам. Какой-то вот тут пойдет, будет его давить, знаешь, можно не успеть. То есть ты его должен держать на кулаках, но это уже такая высшая форма проявления владения своим телом, на самом деле. Understand? А сбивание кулаков рук, это вот здесь, наноси Вот Вот тут я сбиваю руки. Чуть-чуть туда, все, здесь я открываюсь. Надо держать. Здесь прям держимо. Я готов. Вот они, коротко держи.